Закрытую группу Магия нового тысячелетия, круг силы пожалуйста, кто хочет, присоединяйтесь. И сегодня у нас с вами отливка Морока. Ну, давайте поговорим, прежде чем э, я сейчас буду все это для вас делать. И мы вместе это будем делать тот кто хочет принять участие принимайте пожалуйста участие с этого обряда у нас будет очень сильные мощные защитные амулеты вот такие вот они закрытые я не буду показывать но говорю о том что есть такие амулеты с этого обряда у нас э, здесь опять же пишите мне пожалуйста очень сильная Достаточно редкая икона, изображение Пресвятой Богородицы, Тучная гора. И с этого же обряда у нас идет вот такой вот лик. Посмотрите, какая сила. Это называется «Благое молчание». Это также у нас защитная вся... Защитные все инструменты, которые мы используем. Ну и давайте поговорим, что же такое морок? Да? Морок, оморочка, дурман еще называют непрогляд это все элементы иллюзии обмана. И как же все-таки понять, что на вас навели морок? одурманили голову, но чтобы это уже не было таким серьезным повреждением на уровне физического тела, как правило это бесконечные мигрени и бесконечные головные боли. Так вот, морок ⁇ это затуманивание разума человека на что-либо. Это магическое действие, которое помрачает рассудок до такого одуряющего, затмевающего сознание действия. Это то, что блокирует здравомыслие. С помощью морочек очень часто вводят в заблуждение. И морок это обман чувств. Это нечто такое, что кажется. Это искаженное восприятие реально существующего объекта или ситуации или явления, которое допускает не, неоднозначную интерпретацию. В русских деревнях это называлось морочить, сделать морок, напускать мару, навести морок марева. Очень часто используют термины мана, умана. Морок – это славянский бог лжи и обмана. Морок – славянский бог обмана и заблуждений, безумия, холода, страха. И морок – это полная противоположность сварога, бога прави. Сварок – это прародитель многих светлых богов сварожичей. Морок бог тьмы, прародитель всех навих сил, правитель нави. Он скрывается в темных уголках человеческой души, порождает страх, порождает сомнения, которые приводят к болезням и открывают доступы к болезням и ослабляют человека. И также он бог неведения. Морок – великий искуситель, способный выдать плохое за хорошее, оморочить. Его образ искушает и толкает слабого духом на ложный путь кривды. И женская ипостась Морока – Мара, богиня смерти. Она является антиподом великой рожаницы и богини жизни Лады. Двуликая богиня. В образе прекрасной печальной девы она предстает пред праведниками и за руку уводит их в Ирий, небесное царство богов, в рай. В образе пугающей безобразной старухи она является неправедникам и тащит их в нафь, где они через боли и страдания очищаются. Как действует оморочка? Давайте разберемся в данном явлении. И что же за помутнение такое? Что такое оморочка? Оморочка ⁇ это довольно редкий способ воздействия на человека, направленный на подавление его воли и внушение нужных мыслей и намерений. Человека одурманили, затмили сознание ложными обещаниями, сведениями, надеждами, и цель морока является искажение восприятия окружающего мира. С помощью такого колдовства можно полностью подчинить человека своей воле, будь это враг, будь это любовник, сосед, начальник, и оморочка – это наваждение, это иллюзия, это пелена на глазах и пелена на разуме, когда человек вообще ничего не понимает. Маги вводят в морок с помощью колдовства, если им нужно заставить человека что-либо сделать против своей воли. Иллюзии, которые вызывает морок, бывают зрительными, слуховыми, обонятельными. И морок, конечно же, это очень сложная работа именно на астральном уровне. Реальность человека искажается, и он начинает вдруг начинает видеть все в совершенно ином свете. Используют морок. В различных сферах это может быть в различных сферах и областях человеческой жизни это может быть торговля при покупке или продаже товаров магические приемы морока широко применяются в бизнесе оморочки накладывают на товар или на сами магазины. В результате покупатель, придя домой с покупкой, даже не может себе объяснить, зачем он взял тот или иной товар. Опытный маг может оморочить даже деловой договор. Подписывающий его человек просто не обратит внимания на какие-то важные пункты. В бизнесе при проведении деловых переговоров или заключении различного рода сделок Например, человек желает продать свой автомобиль. И если на автомобиль сделать оморочку, покупатели будут видеть не убитое в хлам авто, а приличную машину в хорошем состоянии. Достаточно частый пример, прием, который бывает и используется. При продаже жилья, к примеру, покупатели увидят нежалкую лачугу с тараканами и протекающей крышей, почерневшими трубами и плесенью, а буквально дом своей мечты. И часто риэлторы сотрудничают с магами и экстрасенсами в целях повышения эффективности своего бизнеса. И специалисты просто проводят обряд, выставленный на продажу квартиры, после чего клиент, который ее осматривает, проникается необъяснимым желанием приобрести это жилье. Он чувствует себя в нем комфортно, уютно и спокойно. Именно так и действует оморочка. Достаточно часто оморочку применяют в любовных отношениях для сокрытия тайных связей от мужей, от жен. Оморочки проводятся с целью понравиться конкретному человеку. К примеру, завидный жених выбирает в невесты, ну, мягко говоря, не слишком привлекательную и не очень молодую девушку. И вполне вероятно, что здесь имеет место классическая оморочка – которые направлены на жениха, и он воспринимает невесту не так, как все остальные. Используют морок, чтобы нравиться всем, не только одному человеку. В результате люди могут воспринимать такого человека и моложе, и красивее, и обаятельней, чем он есть на самом деле. Ну что же, сейчас. И я хотела бы, во-первых, посмотреть, есть ли на вас оморочка. Если есть, мы это сейчас все поправим. И есть еще такие разновидности оморочек, которые могут влиять настолько сильно в разрушающем аспекте, что буквально сводить человека с ума. Есть морочки на разорение, есть сорочки на закрытие дорог. Но сегодня мы проведем такую чистку, как раз таки она проводится в нужное время, в нужный час, и установим с, с защиту, укрепим свое поле. Сейчас мы перейдем в закрытую часть и будем проводить обряд. Тот, кто хочет провести этот обряд, хочет э, поучаствовать, чувствует, что что-то неладное, пожалуйста, присоединяйтесь, присоединяйтесь в нашу группу или приобретайте отдельно взятый обряд. Амулеты, которые идут с этого обряда, они э, дают и создают определенное поле защиты и формируют целостность вашу. Также рекомендую, кто часто... Есть такие люди, которые часто поддаются вот таким вот морокам, одурманиванию, очарованию, какой-то совершенно непонятной энергии. Можете приобрести у меня вот эти вот защитные изображения и лики святые. Ну, переходим в закрытую...